Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи, гости моего канала. С вами заново я, серый кролик. Ну вот настал наконец-то процесс. Момент процесса гранулирования домашнего комбикорма. Его еще называют кустарного. Камера, к сожалению, скрадывает цвет данной фракции комбикорма. Это троечка. Но он, во-первых, ароматно пахнет, а второе, он цветом насыщенно зеленый. Здесь он проходит сушку, потому что... После гранулирования корм очень большой температуры. Если его сложить сразу же, например, в мешки или же в бочку, он там сгорит. Ну вот стоит наш хозяин, Дмитрий. Что ты заходишь? О, Я э? в гостях, а не ты в гостях. Заходи, рассказывай, дорогой. Захожу, рассказываю. Первое. Расскажи, пожалуйста, почему у тебя здесь нет дробилки для зерна? Смотрите, а как у нас происходит весь процесс. На предыдущем ролике у Сергея вы видели Агро-4. Это он передрабливает сено в более мелкую фракцию. Потому что с грунулятором иначе посложнее немножко работать. В дальнейшем как происходит. Я беру сено. Угу. Вот это Карат. смешающая емкость. Да. Угу. А, сено засыпаю, зерновое засыпаю. Стоп, засып... стоямбас. То есть зерно не морется, а цельно нет, нет, нет. зерно цельно, со цельно. всеми премиксами и добавками, да, которые да, да, ты да, добавляешь да. в комбикорм, ты сразу с... к сену сюда добавляешь? Да. Из премиксов хочу сразу остановиться. Я добавляю только мясокостную муку, угу. кормовые дрожжи, угу. а мел и добавка ушасти. Витаминная. Витами... Витаминная минеральная добавка. Uh -huh. Ушастик. Ну, в основном это в зимний период. А... Ну, а так uh -huh. в, любое, в, в В любое время. Uh -huh. Хорошо. Вот. Смешали здесь руками или миксером там, или еще чем-нибудь. Нет, Что вот дальше? сюда насыпал, зерновые насыпал, смешал, угу. мешочек высыпал. Порция есть. Следующая, угу. следующая, следующая, следующая. Наготовил таких порций. Дальше. В чем нюанс? Никогда я не встречал еще, чтобы так делали. Просто практически посмотрел, попробовал и получилось. Вот гранулятор. Угу. Я беру матрицу. Переворачиваю обратной стороной, угу. то есть получается в матрице, в самой отверстие не параллельное, угу. а не конусное. Угу. Когда а, работаешь а, для создания гранул, получается внизу отверстие поменьше, вверху побольше. Сужается получается. Сужается, да. Получается, набивается, оно таким образом коксуется. Uh -huh. Вот почему получается гранулы. Я попробовал, перевернул в обратную сторону. То есть, сделал вот таким uh -huh. макаром отверстие. Все, вот это первая э, грубая замесь смеси. Не измельченная. И, да, не измельченная. И кукуруза, все вот прям uh -huh. цельная. Все сюда проходит. Очень быстрая скорость. Порядка э, 80 килограмм в час. Uh -huh. Очень быстро закидывается. И в итоге получается, оно, во-первых, перемешивается. Во-вторых, при такой э обработке температура не повышается вообще, то есть она uh -huh. остается холодная, можно сразу в мешок прям засыпать. Uh -huh. То есть она не, не будет да, гореть? Не, ну, не поднимается ничего. Вот она получается, не Все, получается вот мука. Это здесь сено, зерновые и мои добавки. Вот она мелкая, мелкая, мелкая. Вот по мелкая. какой причине Агро-4 не нужно больше измельчать. И да, да, да, да. То да, есть да. достаточно того реза, То есть практически можно даже использовать и цельное сено. Uh -huh. Но ну, неудобно сюда загружать и неудобно перемешивать. Вот Друзья, она, посмотрите. Практически это тем людям, которые... Сказали, что ара 4 для изготовления комбикорма не подходит то есть друзья если вы перевернете э, свою матрицу сделайте конусом вниз да получается наоборот да внизу что было расширенное отверстие вверху сужено оно вы сразу же свое зерно получается перемешаете, с дробите и перемешаете с сеном ну, дорогой, запускай шарманку. Получится вот мука. Покажи все-таки, что-то. Что, -таки, ну, вот, что была всё. это не мука, а комбикорм. Ну и все. Все, потом снова. Сейчас поставим. Ну, Пискуши. А -а -а. Ну что? Давай всё, Снова, снова потом, когда подготовил себе, я называю его сыре. Вот этот материал. Наготовил, наготовил, наготовил, чтобы матрицу туда-сюда не сувать. Перевернул матрицу в нормальном положении И все, и начинаем Сейчас чуть-чуть она прогреется Возможно будет немножко под нагрузкой Ну, буквально пару минут Чувствуете, слышите, что двигатель чуть-чуть нагрузкой работает Да Процесс пошел Минута полторы прогрелась Горячая, друзья, она горячая Самый модный ковшик Личного производства ну да. Действительно горячий комбикорм получается прослушки и охлаждение он не сохранится как можно камера не цепляет она видно если повышенная влажность например где-то была в не uh -huh. в зерне она прям видно испарение свое уходит и остается нормальной храняемый влажность смотрите друзья то есть можно целый бункер насыпать вот этой фракции она измельченная передробленная перетертая проблема все дети. Это 70 килограмм в час. Мы засчитали 6,8 килограмм в 10 минут. Ну, его 100, нужно... 6 минут. Его нужно просеивать, да? Да, да? да. Его обязательно нужно да, просвеживать. А все потом заново сюда в брюлера? Нет. Просеянное? Да. Просеянное да, да. я оставляю, когда перемалываю сено, Если вдруг... Ну, что я четко не мешаю где-то угу. больше сена я возьму то, что -то раз просею но да. оно лучше заходит в зерно, да. потому что само сено плоховато заходит Дмитрий говорит, что для изготовления сейчас на продажу у него комбикормов нет пока занимается только продажей кроликов молодника и мясо ну вот такая замечательная вещь Нет не времени говорит, замечательная такая вещь вот, ну, друзья, у меня она тоже появится. скоро. Ну а сейчас посмотрим, как просеивает. Чем просеивает. Ну вот, друзья, буквально секунд 40 выпуска и минута целого утра уже Здесь высыпался. Сейчас посмотрим, как он будет прошивать все что получилось. Распросеивание пока механически немножко сейчас стрельнула одна идея. Пока у нас вот такое сито, обычная малярная фасадная сетка, угу. квадратик. Ну, это немножко тяжеловато, сейчас хочу сделать немножко по-другому. Удлинить до метра, сделать также же конусом, сантиметров с 50 до 20 уйти, поставить ножки под наклоном, снизу клюенка, все, я буду ведерко засыпать, Она будет пока... Пролетать вот это расстояние и ведерко потом сыпаться. Ну а да, пока ну, вот это, так. Дедовским простым Да, Дедовским простым. но на зиму немножко хозяйство сократилось. Поэтому вроде как и не сильно накладно. Вот, набрал, разу. Ну, Сейчас вот посмотрим. Большое да. ли количество. Посмотрите, здесь даже какой сантиметр, здесь просто полосочка. Томненький, маленький маленький смешка короче выходит а, где-то около пол ведра угу. отсюда смешка готова да вначале не просеивал ну жалко угу. кролики не хотят кушать угу. а, и забивает и носа полость и потом приходится это выбрасывать под клетку а потом я вот это снова ссыпаю в емкость пропускаю через гранулятор и то же самое получается те же гранулы вот оно золото кролиководческое золото. Вроде тоже не сильно морочно, Бочка целая, не могу целое ведро набрать. Uh -huh. А, ну пока отберешь. Да, а когда она немножко отберется, удобнее будет. Ну, да. То есть я сразу везерка набираю и на два разсыпаю. Друзья, ну вот такой процесс. Ну, не сказать, что и трудоемкий. Ну, главное, чтобы было время. Время, время, время. Потому что кролики снимают... Я хочу времени. другое сказать. Проанализировал наше видео, вы увидите. Снизу с июня месяца не убирался. Угу. В клеточках вы видели. Нету ни сена, угу. ни да, кукурузов, да. кто там чем как дает. А самое главное, вот уже кто же ж, я все практикую. Пробовал и когда кукуруза появилась Несколько початков бросать И когда капусту убирали Подкидывал Где-то кто-то вздуется Где-то кто-то запоносил Вот категорически Три месяца Я даю одни гранулы Ть -ть -ть -ть -ть -ть. Никаких вопросов вообще ни в чем нет Ничем не пользуюсь Ни от коксидиоза Потому что там нету Ничего чтобы они кушали ни вздутий никаких нету, ни никаких проблем угу. Отлично Друзья, если понравилось вам данный ролик Пишите, комментируйте Задавайте вопросы по данной тематике видео На все задающие вопросы Мы, конечно же, постараемся вам, друзья, ответить Подписывайтесь на канал Всем счастья, здоровья и благополучия Всем пока, друзья Димон Ого. Все, счастенько Все, счастенько